Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые господа спонсоры. Хочу с вами немного поговорить об истории. Нет, я не буду вдаваться в такие дебри, как история динозавров, фараонов или еще что-то. Хочу поговорить с вами о нашем известном русском писателе Сергее Тимофеевиче Оксакове. Точнее, даже не столько о нем, сколько о его внучке Ольге Оксаковой. Дело в том, что довелось мне одно время пожить в таком небольшом, но интересном стиле языкова что находится в Борском районе Самарской области. Чем примечательно это село? Дело в том, что в свое время это село было как раз родовым имением внучки писателя Ольги Аксаковой. К сожалению, горнила революции и после революционные годы не оставили от этого имения практически ничего. Впрочем, немножечко по порядку. Когда я узнал э, историю этого села и чем оно примечательно, э, меня это все как-то э, заинтересовало, взбудоражило. И я принялся за научные изыскания. Перелопатил кучу литературы различной, доступные интернет-ресурсы. Информация не то чтобы вот совсем отсутствует, но ее как-то очень мало. Да, есть, есть что-то, что можно прочитать, но все факты это общеизвестные в основном. Я выходил на местность, смотрел, удалось найти карту Бузулукского уезда Оренбургской области, на которой было отмечено это село. Карта датируется 1805 годом. Можете вот ее посмотреть, я приведу на экране, покажу вам. Конечно, размер карты очень такой не способствующий каким-то поискам, но если хорошенько присмотреться, то на карте видно, где располагалась церковь Оксаковой. Дело в том, что в селе было две церкви. Одна господская, которая находилась в имении Оксаковой, а другая церковь людская, куда приходили на службы с все остальные жители села, крепостные жители. Видны постройки, которые находились возле церкви. Более того, более того, я нашел некоторое описание, которое оставил священник, который освещал эту господскую церковь, Описание небольшое, кратенькое, но поэтому описанию мне и моим товарищам удалось воссоздать внешний облик этой церкви. Можете посмотреть на экране. Ну что еще интересно? А, были найдены мы, были мной материалы касаемые схематического расположения строений усадных строений. Это очень интересный момент, который будет, конечно же, способствовать в дальнейших изысканиях. Вместе со своей женой мы нашли, нашли даже мельничный жорнов водяной мельницы, которая принадлежала Ольге Аксаковой и которая располагалась в этой селе в этом селе. Можете посмотреть, но опять-таки в каком все это состоянии. Валяется прямо на улице. Это исторические артефакты, которые нужно сохранять, передавать э, нашим потомкам. Имеется кусок э, чугунной плиты, в э, которой было застелено э, застелены полы в Господской Церкви. Этот кусок случайно был обнаружен э, нынешним священником церкви села Языково, э, Ерыгиным Алексеем. Вот, э, этот кусок плиты до сих пор находится в действующем храме. Он его случайно обнаружил на скупке металлолома вот, и выкупил оттуда. Собственно говоря, сохранив. Но пока это нигде не представлено. Его могут видеть только прихожане церкви. Да и они, собственно, не знают, что это за кусок металла, откуда он, почему и как. Очень много проблем, очень много проблем, вопросов. О чем вот вообще, для чего я затеял этот разговор? Uh, у меня, uh, у моей жены, а также у нескольких моих соратников, друзей, возникла идея создания виртуального музея uh, имени Ольги Аксаковой. По сути, вот все наработки, которые имеются, это уже с подбишки к созданию этого дела. Останавливает только отсутствие. Финансирование. именно поэтому я и обращаюсь к вам для того, чтобы создать подобный музей требуется ни много ни мало 200 тысяч рублей на что пойдут данные средства в первую очередь половина суммы будет потрачена на закупку необходимого оборудования это металлоискатель, поинтер различные средства для очистки и реставрации тех артефактов исторических, которые будут э, найдены. Вторая часть суммы будет потрачена на создание самого программного обеспечения этого музея. Как планируется сделать этот виртуальный музей? Во-первых, будет разработан сайт, э, на котором будут представлены все находки, описания, История села, э, история жизни самой Ольги Оксаковой, э, интересные факты из ее жизни, которых на самом деле, деле было немало. А ведь, э, по сути, даже доподлинно неизвестно, где она похоронена. Известно, что э, похоронена она в общей братской могиле, где-то на кладбище села, где конкретно сказать сейчас никто не может. Вот так вот все печально как-то недоделано, недосказано. В свое время все махнули имения, разобрали по кирпичикам, построили то ли баню, то ли еще где-то в соседнем Барбас. Помимо сайта планируется создать э, именно программу, в которой будут э, воссозданы все строения. Мы постараемся учесть э, расположение, размеры, э, дизайн э, всего этого дела, как э, внешний, так и внутренний. Э, люди, э, у, кого, у, у кого имеется на руках там очки виртуальной реальности, шлемы какие-то, смогут э, сами походить по этому музею, потрогать вещи. Все это будет... Э, все находки будут моделироваться и пред, будут представлены в этой, в этой программе. Э, без очков виртуальной реальности тоже можно будет пользоваться, но все будет более упрощенно. Впрочем, э, судя по тому, как сейчас Шагает технология и как падают цены на все эти технологические устройства в ближайшее время практически все смогут воспользоваться такой возможностью сами находки которые будут найдены будут под соответствующий акт передаваться музею Борскому музею так как именно э, к нему относится всего Языкова. Ну, вот, то есть в районный музей будет передаваться э, под соответствующую, соответствующий акт приемки. Потому что все находки это исторические вещи, которые будут найдены, а я в этом не сомневаюсь, и их должны видеть все. Э, Неважно, то ли через программу, то ли в реальности посмотреть. В любом случае, это должно быть доступно для всех и каждого. Поэтому еще раз призываю вас принять участие в воссоздании исторической справедливости, в создании такого прекрасного начинания, как виртуальный музей. Ну и естественно... Тех спонсоров, которые смогут от всей своей широкой души посодействовать финансово, будут ждать э, очень приятные вознаграждения от меня лично. Какие вы сможете прочитать в описании. Ну, а самые щедрые, милости прошу поучаствовать э, в научных изысканиях вместе со мной берите палатки, спальники и вперед, навстречу к истории. Еще раз заранее спасибо за вашу финансовую помощь.